Привет всем. Сегодня я расскажу, как можно э, фармить карточки в Стиме. Ну, то есть всем известно то, что в Стиме у нас существуют карточки. Сейчас я даже покажу. Ой. Ну вот. Значки зарабатывают. И вот, собственно, сами карты. В играх, в которых они существуют, то есть игры, в которых они есть, вы можете спокойно посмотреть в магазине. Но ну, вот, сейчас. Зайдем в раздел скидки. скидки. А, характери по характеристикам в поиске можно нажать коллекционные карточки. И мы сразу видим игры, в которых они есть. Даже наводя на них, нам это не будет видно, но зайдя по самой игре, мы видим то, что у них они присутствуют. И сегодня я расскажу вам о а, а двух способах, как можно их заработать. Самый простое, не требующий ничего скачать, это просто установить игру, запустить ее и свернуть и пойти делать, что вы хотите, но по мне это не самый лучший вариант. А, потому что это надо ее скачивать, устанавливать. Но все знают то, что место не резиновое, но у большинства сейчас оно достаточное, но все равно это каждый раз скачивать, каждый раз устанавливать по новой. А потом ждать, пока вы выформишь, и то не знаешь, сели ли это или нет. А есть другой, более удобный способ. Вот такая программка, иду мастер. Вот она. Вы ее просто устанавливаете, забиваете в... с этих нужные характеристики, а потом просто нажимаете кнопочку старт. И вот она запускается. Ну, как видите, вот такая вот красная надпись появляется. Она появляется в том случае, если ваш браузер сейчас не подключен к Steam. Сейчас я покажу. Вот. Steam. Как видите, я не зашел. Если же зайти в свой Steam, то оно будет все прекрасно работать. Сейчас я нажму на паузу и запущу у себя Steam. Просто не хочу, чтобы пароль видели. Так, вот сейчас захожу. Логин. Мой пароль. Захожу. То есть я захожу на аккаунт при вас. Вот. Я зашел. Теперь запускаю программу. Вот. Как видите, у меня сейчас отображено то, что у меня есть 4 игры, с которых можно выформить карточки, название самой игры, сколько карт в ней есть. И примерное время, сколько потребуется на выбивание одной карты. Сразу говорю, программа никуда не скидывает ваши данные, ни логина ни пароли, ничего. Она просто делает так, то что вот типа у вас игра запущена, а тем временем вы можете играть во что-то другое. Сейчас вот зайдем на мой аккаунт. Просто профиль. Вот так. Не то. Блин. Я, короче, не понял, как это показать, но там отображается то, что вы сейчас находитесь в этой игре. Хотя вас на самом деле в ней нету, и она может быть не установлена. Вот так, где она у меня. Сверни зараза. Вот. То есть она у меня не установлена. Мне ее надо устанавливать. Но эта программа делает то, что она вам не нужно. То есть вам не придется ее устанавливать. Сейчас я покажу вам, как это делается. Вот так. Сейчас я сделаю копию этого документа, просто чтобы показать. Вот, Я скидываю его сюда. Теперь запускаю. Вот, у нас тут такие разделы. Сессию, Steam Login. Ну, вот этими двумя я не пользуюсь. Они нужны, если у вас родительский контроль установлен. Ну вот, смотрите. Сейчас мы заходим в Steam, вот мы зашли, да? Теперь переходим в настройки в Google, но на других браузерах я не пробовал. Так, заходим в дополнительные настройки, личные данные. Теперь нам понадобятся все файлы куки, то есть вот они сразу, нажимаем сюда. А здесь мы забиваем Steam, а, так. Ну, можно забивать вот это полностью. Я не знаю, я не забил. У меня полностью сразу вышло. То есть мы смотрим, нам нужен Celsin. Вот он у нас. Celsin. Берем отсюда. Steam Login. Вот. Берем отсюда. Мы это просто все вставляем вот в эти кавычки. Именно в кавычки. Ну, кавычки не убираются, и больше ничего, собственно, вписывать не надо. Просто закинули, запустили программку, а дальше просто ждем. Эти карточки вы можете спокойно продавать на торговой площадке. Честно скажу, если брать нормальные игры и продавать их, то это неплохие деньги. примеру, вот у меня выплату. А, что это? Металлическая. Она стоит 10 рублей. Сейчас я даже на торговой площадку посмотрю вот ее цена 10 рублей. Стабильные 10 рублей. То есть можно продать, получить деньги и покупать новые игры. Ну, это смотря тоже, сколько у вас карты. И можете просто собирать значки. Вот мы сейчас зайдем, в значки. И собирать вот эти вот вас значочки. Ну, здесь тоже показано, сколько выпадает карт. Но если у вас дофига игр, оно вам фиг так покажет. Только если вы будете вот это вот все читать. Вот в этом разделе. Сразу скажу то, что если вы будете формить вот эти значки, то есть, докупать не хватающие вам карты. Ну, это себе минус, в принципе. Но здесь прикол тоже в чем. Вы собираете необходимое количество карт. Ну, вот, например, вот этой игре у меня три, а их всего шесть. Мне надо еще три. Вы берете оставшиеся три. Покупаете их получаете значок от этой игры. И вот 10 единиц опыта. Также вы можете получить экран для профиля. Я такой получал от CSGO. А, также значок иошний. А, а потом а, там еще есть шанс того, что выпадают скидки. Или значки. Ну, значки я продаю, они дешевые и вообще ни на что не влияют. А так, рубль 2 чтобы там карточку докупить или еще что-то а скидки там бывают вообще рандомные там от 10 процентов иногда, а иногда под все 90 то есть там выпадает вообще рандомная скидка то есть вот я к примеру вот от этой игры сделаю получу скидку на одно от этой на другое но мне что-то не везло, на эти скидки выпадало на всякое говно но если вы будете это делать, надеюсь, вам повезет с этим. Всем спасибо за просмотр, удачи. Если какие-то вопросы будут по программе, пишите. Ссылочку на программу я скину в описании на свой Яндекс Диск. То есть программа у меня рабочая. Я ее искал примерно месяц. Так что, чтобы вы не мучились, просто будет ссылочка у меня на канале. Перейдете, скачайте и просто делайте все по инструкции, как я выше уже показывал. Всем спасибо за просмотр.